Прямое кредитование от инвестора к заемщику является самым быстро растущим сегментом финансового рынка. А банковский кризис многих стран подтолкнул эту отрасль к невероятному росту. В некоторых странах ежегодный прирост этого рынка составляет более 200% в год. По данным многих аналитиков, инвестирование в этот сегмент является наиболее прибыльным и безопасным видом вложения собственных средств. На рынке появляется все больше платформ, которые предоставляют такие услуги – Одной из них является популярная инвестиционная платформа «Кэшбери». Это интернет-платформа, где люди зарабатывают, выдавая займы. Чтобы начать зарабатывать, нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать тариф и создать инвестицию. Далее система автоматически распределит ее на выдачу займов таким образом, что выдаст не более 5% от суммы вашей инвестиции на один займ. И вы становитесь владельцем инвестиционного портфеля со множеством займов. Заемщик возвращает деньги удобными способами, а доход пропорционально распределяется между инвесторами, вошедшими в займ. На платформе Кэшбери есть возможность инвестирования в такие сегменты, как микрозаймы частным лицам, кредитование малого и среднего бизнеса, а также финансирование под залог имущества. Доходность составляет от 132 до 400% годовых в зависимости от выбранного тарифного плана. Вы сами определяете желаемую доходность, срок и сумму инвестирования. Наша команда – это профессионалы с многолетним опытом работы в сфере финансов. Мы умеем работать и люди любим наш труд. Наша миссия – сделать так, чтобы как можно больше людей зарабатывало с нами, чтобы инвестиции стали для всех, а не только для избранных. Мы верим, что только вместе можно добиться всего, о чем мечтаешь. Кэшбери. С нами просто и прибыльно.